В Елабужском институте КФУ начал свою работу музей книги научно читальный зал», занятия в котором доступны всем желающим. Вниманию гостей были представлены редкие книги с хранилища. Нельзя не отметить, что библиотека Елабужского института КФУ является самой крупной библиотекой в Нижнем Прикамье. В архивах хранятся более полумиллиона печатных изданий. Аделя Шамилова, Универньюз.